Я когда поплёвывал, там будет чего-то. Страшно. Фу, какое паскудство. Мне живот не ебога. Завещание в тумбочке. Мы вас просили, и вы это сделали. Хейлабас, с вами я, Вас. И вы выполнили наши просьбы. Вы набрали 30 лайков под первым видео. Выбери правильный стакан чтобы выжить и мы выполняем наши обещания мы снимаем вторую серию и как мы и сказали тогда 30 лайков и мы снимаем видос в котором это все будет разы хуже у нас будет только 4 стакана с чем-то хорошим а 6 мы сделаем максимально плохими нам нужно конечно же и добыть что нибудь хорошего поэтому пошли в магазин за вкусняшкой Из хорошего у нас сегодня есть Кола, Фанта и Спрайт Ну и, конечно же, четвертым стаканом У нас пойдет обычная водичка А, -а, -а плохое Пора заводить в студию И как же я вам 15 Как же это еще не хочу То, что там будет налито потому что это будет Ой а -а -а. Ну что ж, заносим в студию Плохое Мы принесли что-то Плохое. У нас есть, как и были в прошлом ролике, яички. Для того чтобы сделать вау фреш. Мы взяли, как и в прошлом, хрен, ну и солька еще есть. Дальше у нас есть кошачий корм. И два соуса вместе с майонезом. Значит, в одном стакане будет майонез, а в будет, так скажем, комбо из сырного и... Ну, я прям всей душой терпеть не могу оливки. А это оливковый соус. Ну, то есть, посмотри, какая офигенная сальничка. Это ж, это ж, это ж прям вау. Ты ж какой мужик. О, чай-повар. Ну что, заполняем стаканы. Вы думали это все? все? Вот это вот. Все нет. У нас еще есть на самые плохие стаканы. Вот это. Яблочный уксус. Ряженка. Ну, я не знаю, что она как насчет ряженки. И в принципе какая она вкус. Просто дело в том, что у меня оператор ее терпеть не может. И сказал, типа, наливай. Я такой, ну ладно, хорошо. А какая она? Но на... запах. Пахнет кефиром. Пахнет кефиром, не знаю. Кефир я люблю, молоко тоже, поэтому с я еще не сталкивался. Но попробуем. это yeah, стаканы их хорошие. В общем-то, все стаканы заполнены. Здесь есть ну прям очень зловонючие и очень мерзко выглядящие. Ператор, пацаны, вот весь этот ужас. Конечно, здесь есть и хорошие, это Кола и Фанта, но, блин, вот это тут все всплыло. Здесь вообще скорлупа есть. А вот тут такое чувство, что у кого-то очень сильный насморк. Ну, как по закону жанра этих хроников, я ухожу, оператор все меняет, я возвращаюсь и рандом из десяти выбираем какое-то одно число и я с закрытыми глазами пью. Такой сделать камеру, которая э, снимает тот момент, когда я в ожидании, скажем так мне дико э, страшно потому что там очень есть плохие стаканы и просто все это дык -дык -дык -дык -дык -дык делает, это жестко, ребят вы, пожалуйста, не повторяйте, это это мы, отбитые, нам можно вы это, пожалуйста, не повторяйте реально, очень страшно да. как это стрёмно -мо, как это жестко выглядит ой, -ой, -ой. оно еще рандомно 1 5 8 10 это э, дай камеру я это подсниму как это выглядит с моей стороны ребят это вот так вот выглядит это, это очень страшно это, это прям вообще ты. я это уже сердце ёка, ёк, ёк, Так, а, что же касается рандомайзера. Мы зашли на сайт random.org. Там можно вбить разные числа, то есть от 1 до 100, но, естественно, нам нужно только от одного до 10. Поэтому у вас на экране где-то будет этот вот рандомайзер. Ну что ж, друзья, начинаем выбивать числа, а тем самым дегустировать стаканы. Оператор, выбивай. Числа Шесть Ай-яй-яй-яй-яй Шестерок О! Ну Попробуем Так сказать Глаза, как видите, у меня закрытые, Вот Ой, какой он все Там кто-то бегает, называется Отлегло Это спрайт Ну, как вы понимаете все только перед боем, только затишье. Мы убираем те стаканы, которые я уже провал. И если сейчас уберутся все хорошие, то мне будет очень плохо. Дальше. Пять. Ну вот. <сос> это, это уксус яблочный Фу, я, он Кислый Он как вода на вид, но на вкус ну, вообще не вот. Но это вообще не вода. Фу, нас уже нету пятерки и нету шестерки. Осталось, да в принципе много еще осталось. Но два, где два? два. два. А. Страшно. А че, ты хочешь Я знаю, что хочешь. А что там? А что там? О, да, очень не хочу пробовать это. Вообще ни в жизни не захочу попробовать это. А и пилось. Ой, блин. Блин, надо было там камеру поставить, знаешь, как я выплюнул. <с> Фу, какое паскудство. Это два соуса. Это мне еще хорошо, что трубочка в глубине. Там-то еще вода, а сверху весь соус поднялся. Это похоже, знаете, на что, когда... Будто сметана свернулась и поднялась. А, и блин. А еще это похоже, как будто у кого-то очень сильный насморк Просто. <музык> О, с... Ну что, у нас еще осталось, я так понимаю, три хороших и сколько плохих еще? Четыре плохих. Да. Ой, Господи, при боже мой, за <с> что мне это? Семь. Вот это? Да. Он сам. Не в живот крутить ебо. <свеч> Замещание в тумбочке. Что <свеч> <Среда> за раз за нетянешься сейчас? что это? Ой, блин. Я А скажу, что она плохая. Она похожа просто на сметану с кефиром. Чем она тебе не нравится, скажи мне, пожалуйста. Так, значит что? Значит так, мы сейчас пробуем еще один, а потом делаем, Господи, эй, эйки, ти, очень слово, которое символизирует то, что это все меняется местами, ставится по новой, чисто меняются, как бы, ну меняем все. 18 есть. Он ровненько напротив меня. А где ты там ползаешь, Блин. Где эта ступка? вот? Это кола. Это просто кола. Теперь давайте все поменяем местами, чтобы было еще хуже. Да. А я еще не пробовал некоторые стаканы. Действуем. <сместные> Дико стрёмно. <сместные> Потому что там были плохие стаканы, Сейчас это все еще поменяют. Я вот вот еще раз выпью то, что на пусто ковно извините. Пожалуйста. но это.. Очень жестко. Можешь заходить. Серьёзно. <смех> <смех> <смех> как ты думаешь? Вот попробуй с хорошим. долго я буду сидеть на унитуре. Правда? <смех> Потому что взять, этого, ну точно. Ну, Ужас-то как-то, ну, ну просто ужас-то как -то. Ой, блин, поджилки трясутся. Давай, лепи, гащи. Пять. Это какое? Ё. Не, ну тут конечно больше похоже на сметану взбитую какую-то нас масло помните как поднималось в прошлом ролике? Ну а тут тоже самое с магиком 8 ой ой, ой, ой что там? Что там? Там фантом можешь пить, это вкусно Серьезно? Да Если там блин не фант, то ты меня будешь сейчас каждое утро и вечером пить Как уксус? Да, как уксус Моя бляха, муха мне ухо. Mm -hmm. Супер фраточки! Mm -hmm. Ну, дасть от владюши. <музыка> Сколько пить? Много, очень. Ты же Понял. <музыка> Я когда поплевывал, там будет Чего? Что <свистит> <свистит> это восьмое? Е. Так что вы... это не то, что мерзко, это. Дайте yeah. на что это даже похоже? Похоже на тот компотик, который делают в столовых, столовой. Школьной столовой. И вот, например, когда он там щем, с чем? С изюмом. И вот это вот похоже. Блин, какой мерзок просто. Смотрите. Ёль. Фу! Дай что-нибудь... ...смориться, сорок. Ну что ж, друзья. Огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам этот ролик понравился, что там было. О, мы это не пробовали. В этом ролике не было вот этого. И слава богу. Да она их лучше. Да. Оно тут осело на дно вс, а трубочка на дне. Ну, я знаю, чего вы ждете. Ну нахер. Я сейчас убью, еще не знаю. ⁇ -мо ⁇ Ну что ж, друзья, огромное вам спасибо, что посмотрели этот ролик надеюсь вам он понравился и мои страдания окупятся хотя бы сколько лайков хоть чтобы мы набрали на этом ролике 45 45 лайков если вы наберете то вы будете прям вообще молодцы ну давай чокнемся потому что мы все таки сняли этот ужас вы не выставляете какой у меня сейчас в животе шумогам и и на... применим <смех> господи ааа применяю с пармезаном <смех> короче ребят если вы наберете эти 45 лайков которые я назвал то мы снимем еще один ролик но не со стаканами, а уже с чем-то другим. выйди, чтобы выжить. А пока что огромное спасибо за внимание. С вами был я вас, оператор. Удачи, любви, радости, всего крутого. Пока.